И всем привет, ребята! С вами снова я, мистер Ильич, и Я изменил свое название канала, аватарку и обложку. Раньше я был супер легомастер, а сейчас я мистер Ильич. И думаю, вам понравилось, понравится мое новое название. И сегодня мы, ребята, с вами в GTA 5, и мы будем грабить банк. Да, мы будем грабить банк, но сначала нам, ребят, нужно съездить в магазин амунацию. Я тут подобрал себе машинку для ухода. Вот такой вот прекраснейший гелик. Геллингсваген. Давайте зайдем в него. Салон у него просто шикарный. А сейчас мы поедем, ребята. Блин, опан. А, гелик просто прекрасный, мне он нравится, красивый гелик, покупаю его в автосалоне, он не дешевый, я вам скажу, вот у меня есть автосалон, вот, также мне нужно найти себе убежище, чтобы мне не достали копы, когда я буду грабить банк, маскировка у меня есть, думаю, меня никто не узнает. Так что поехали, ребят, также не забывайте про подписочку и, конечно же, ваш скульптовый комментарий. Оставляйте комментарии, также ссылка на донатик будет в описании. На микрофон мы накопили, будем копить на видеоху на 2 гигабайта хотя бы. Потому что, видите, GTA 5 не на максах, даже без GnB сервиса какого-то там для графики, да, специального. Поэтому будем играть вот так вот. Сейчас мы едем в амминацию. Ну, э, или в амуницию, вы называть как хотите. Надеюсь, сегодня на Куш будет, мне кажется, большой. Потому что у меня вообще нет про себя оружия. Только радио и вообще пустые карманы. Опа, вот и амунация. Давайте припаркуемся так красиво. Видите, у меня пустые руки, ничего нету. Нас мы в мылочках Здорово, братан. Давайте посмотрим броню себе. Сверхтяжелый себе возьмем, да? Давайте. Да, давайте. Короче, если хотите вторую часть про ограбление банки, соберем на этом видео 5 лайков и 2 комментария. Так. Что посмотрим? Что можно прикупить? Оружие. Короче, ребята. Возьмем пистолет. Патроны мы прокупим. Магазин большой емкости, фонарик, глушитель. И раскрасочку мы дадим вот. Блин, даже не знаю. Вот такую пусть. Так, отлично. Теперь возьмем. Что? Шокер? Шокер на всякий случай возьмем. Малый ПП, ну, думаю, нам не понадобится. Потом возьмем, что потом возьмем дубинку полицейскую. Нож. А, возьмем ПП. Патроны купим. Магазин большой емкости возьмем. И прицел. Глушак. Вроде бы нормально. Дальше что у нас? Микро ПП. Патроны, конечно же, магаз. Фонарь. Прицел. полностью. Давайте раскраску такую поставим. Патронов купим много. Потом возьмем самое главное дробаш. Дробаш возьмем простой. Давайте возьмем фонарик на дробаш. Все отлично. Возьмем обрез. Тоже все. И давайте. Возьмем... А, ну здесь больше ничего. Калаш. Берем наш калашик. В магазин большую с ним поставим. Рукоятку. Фонарик. Пушак и прицел. И раскраску такую, вот такую вот дадим все возьмем эмочку эмочку самое главное самую главную Эмку надо взять только прицел не будем ставить гушак тоже и возьмем вот такую вот раскрасочку Думаю, больше нам здесь ничего не понадобится, ну, давайте на случай, возьмем мини-ганчик, ребят, мини-ганчик. мы покупаем, Блин, э, газовую шашку. Грен возьмем побольше, желательно. Все, неконтактную минулую возьмем нам вообще нужна. Бомба-липучка, вот это вот вообще, вот это вот иба нам нам нужна. Так, бензин давайте возьмем, маханистр. чтобы там, все. Спасибо тебе большое. Теперь у меня целый инвентарь. А здесь ничего нету, блин. Здесь у нас, что... здесь у нас снайперские винтовки. Ну, давайте, да. Для прикола возьмем одну снайпку. Прокачаем до Макса. Видим вот такую раскрасочку. Все, братан. Спасибо тебе большое. Пока помог мне Погнали быстрее. И сейчас поедем получать миссию. Да, извините. Вот, поехали. Сейчас, смотрите, ребята, едем, вот, получается, вот сюда вот. Вот к этому значку ноутбука. Вы все поняли, что мы едем к этому значку ноутбука. Поехали. Вот сюда нам. Ребят, хотите больше видеороликов по, GTA 5, по, GTA, по этой игре, тогда пишите в комменты, я с радостью сниму еще кучу видеороликов по этой игре, я очень люблю GTA V, особенно с модами, но правда, ребята, знаете что, я, чего я расстраиваюсь, потому что нету графика у меня на стандартах, и я все равно кайфую от этой игры, графика у меня не на высоких, а, а кто-то себе устанавливает еще лучше инвесерисы какие-то там. Ну вот. Пошлите получать план. Ребята, ну гелик просто зачетный. Мне он очень нравится. Слушайте, прикольный. И, ребята, нам нужно еще найти убежище. Давайте по дороге там поездим. Сейчас будем тихонько ехать и поедем. Будем искать Будем искать всякие там места Блин, ну ты ч, блин, гелик мы задела, а? Ну ладно. Сутрати, знаете, я хочу куда спрятаться? Я вообще предлагаю заехать вот в эти трубы. Вот здесь вот, внизу по подземным туннелям погонять против полиции. Даже не знаю. Да? Ну я, я, ребята, я знаю куда. Ну, правда, нам при придется проехать мимо полицейского участка. Там будет куча поворотов, потому что за нами объявляется охота. Вот, сейчас главное не долбануться. Гель очень дорогой. Просто реально зачетно, ребята, извиняюсь. Нечего-то тут какая-то вышла. Давайте замедлим время с помощью спецспособности Франкина и погоним дальше. Ребята, также я хочу ввести рубрику «Убей президента». Ну, это как у ГОСТа, но не обращайте внимания. Думаю, у меня будет своя разнообразная рубрика тоже. Горбанёк банк. Потом завтра, например, в следующем видео мы будем... Не знаю, мы будем открывать свой автосалон, устроимся на какую-то работу полицейским, например. Ну вот, короче. Грабануть, грабить банк, опа, ребята, чуть не проворонил заезд, смотрите, много ну, быстрее можно даже, да, можно прям напрямить, это самый быстрый путь мне показал, отлично, гнали, ребята, не, не думаю, ну, вы думаете, почему такой желтенький экран у меня в гелике и вообще снаружи, потому что я девочки, очки, я, мой персонаж в очках, ну, Франклин, вот, ребят, я прошел GTA 5, уже, правда, не на соточку, если хотите, чтобы я ну, проходил на соточку, тогда э, давайте соберем под этим видео 50 лайкосиков, но это будет, думаю, не очень быстро собираться, будут лай лайки. Сейчас, ребята, тихо-тихо-тихо, главное не упасть. Опа, отберифт как зашел жестко, да? Блин, здесь такое бездорожье, как у нас в России. Так, никому помогать мы не будем, до свидания. может он бандос, в общем, меня хотят грабануть. Вот, ребят, километр остался. Блин, так жестко, прям, дорога такая. Хватит, я напомню, вот так. Да, бандос был гелик! Сколько он стоит? Ну, ладно, все равно съезжу на ремонт, все равно куш у меня будет большой. Могу себе хоть сто таких геликов купить, как-то получу бабосики. Ребята, давайте сначала понаблюдаем за банком. Ну, сначала с потом понаблюдаем тихонько за банком. Вот, будем грабить вот этот вот банк. Сейчас, посмотрите. Вот он. Тут-то в нем есть, пока что нет. Блин, ну гелик, салон просто, за салон поставь лайкосик. Мне он очень нравится, такой стильный. Это вообще новый гелик Нового года. Давайте получим сейчас задание здесь. Все, припаркулись, припарковали. Сейчас за 8000 нам нужно блин, получить задание. 80 баксов, но это не так уж и много, если после того, как мы получим. Все, пошлите грабить наш банк. Вот этот вот банк мы будем грабить. Вот этот вот банк. Очень прикольный. Здесь рядом мой автосалон, кстати, купленный. И на нем можно бесплатно затюнить гелик. Два дня затюнить гелик, пока что не видит у нас банк, потому что они не знают, что мы вообще захотим горбануть. Блин, подцарапал. Ребята, гелик пока что целый, еще у меня обычно, я водить не умею в играх, поэтому, знаете, ребят, я всегда мечтал поиграть на, ру, на руле, после того, как соберу на видеохо, это а хотя бы 1013, на... ну, сейчас после нового года видеохо упаду, давайте сначала а, бесплатно отремонтируем наш гелик, не отремонтируем, а подкастами, все-таки моя собственность. Все, бесплатный ремонт, броню. Давайте поставим броню. на все бесплатно, потому что мы купили эту собственность. Что? Что, что? Что это такое? Хе -хе -хе -хе -хе. Так, двигатель! Максималка. Двои. Крылья. Во, во. Вот такую решетку поставим, капот. Запаска возьмем фоксон Фоксон нам не нужен фармер. Вроде бы норм, номера. Давайте номера потом вот такие поставим, чтобы думать, что мы здесь не местные. И цвет мы сделаем. Крышу мы сделаем. С багажниками, с проектами. Давайте сделаем просто да, с багажниками. И проекторами подножка. Черные пороги, а подвеска. видите Раллиная подвеска. Не, давайте возьмем стандартную, но самая высокая. Колесо, хотя нет лучше. Трансмиссия гоночная, конечно. Турбо надув, турбо тюнинг, колеса, колеса вроде бы нормальные, стекла. Давайте возьмем затемненные, чтобы нас не было видно. Ну все, можно выходить. Смотрите, как затемнены. Смотрите, как мотора прокачали, пипец. Отлично. И сейчас мы тихонечко так аккуратненько припаркуемся. И пойдем грабить банкос. Так, гадите. А, ребята. Минутку. Ребята, ничего, все норм, произошла небольшая заминочка, что-то у меня не получилось, Ну вот все, банк готов. Пакуемся прямо здесь, броня у нас стопроцентно, это, конечно, отлично. Давайте сначала тихонечко так зайдем, типа обычный клиент. Все, тихо. Так, тихо отстраним камеры. Блин, ментов уже улий. Отойди. Пошли, пошли, пошли короче, этот. Давай, открывай, открывай, открывай, открывай. Ща, сейчас мы зададим. Не бойтесь. Давайте, два. Грабин, грабен. Блин, сейчас полиция приедет. Все, взламываем. Давай, давай, давай, братуха, быстрее, быстрее! Вламу, вламу, взламую, взламывай. Так, мой компьютер. Давайте, давайте, давайте. Так. Пароль рокстар. Пароль рокстар! Прикольно, кстати, пароль. Все открыто. Мы справились, ура! Давай, давай, давай, открывайся, дверка. Все, бабосики, бабосики, бабосики, берем, берем, берем, берем. Что у нас там? Вот, вот, вот, вот. деп-бокс. Блин, давай, давай, три звезды. Давай, давай, давай, давай, давай. давай. Давайте пилим, пилим, пилим, пилим, пилим. Давай! Давай! Грабанули? Нормально. Давайте забирай. получили 192 бакса погнали погнали быстрее выходим я бы хорошо что я броню купил уходим мой гелик вот он полиция давайте пострелимся не давайте просто свалим давайте просто свалим так ребята я говорил куда мы едем мы едем в полицейский участок блин Фух. мы едем вот сюда вот нам нужно вот здесь вот съехать тихонько Едем к полицейскому участку. Он, по-моему, находится вот здесь вот. Гоним. Хорошо, что у нас. А, блин, я не поставил бронированный стек, я ничего бронированного не поставил. Так, стеком пробивать не будем. Три звезды, ребята. Три, но это не так уж и много. А мы будем слушать радио. Нам все равно. Так, возьмем бомбу или пучку и будем приклеивать на кобыле на золью. Тихо. А, куда ты едешь? Опа, почти поднарвали, блин. На большой скорости проехали. Опа. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть не врезался. Конечно, и срэм, пацаны, мне не хотел. Погнали, погнали, погнали, погнали. Блин, пробили, я так и знал. Что нам делать? Короче, поехали сейчас в метро. Вон полицейский участок. Блин. Вот, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, будет наш коронный ход. Тормози, Франклин. Вс, нам больше не нужна эта метка. Давайте ее уберем. Блин, жестко за мной вертолеты, самолеты. Тихонько, быстро съедем. Давай, давай, давай. Блин, черт! Опа, цело, цело, вс, отлично. Съезжаем. Сейчас бы бахнет! Гони, гони, гони, Франклин, вон здесь заезд, здесь заезд, ребята, вон здесь. Давай, тихонько, тихонечко, давай, давай, давай. Загоняем, все, сейчас здесь, ребята, может быть, метро, поехали, поехали, поехали, поехали. Газуем, сейчас мы будем в этим туннелям блин, лутать. Блин, вообще невозможно ездить с таким колесом, Франклин, ну как так-то получилось у нас? Это запаска, блин, все мешает. Сейчас мы, короче, откопы. Все, ребята, пройдено. Мы оторвались от копов. Мы молодцы. Смотрите, сколько, сколько, сколько мы бабоси получили. Ребят, стоило 19275. Нормально. Ребята, ну что ж, всем пока. С вами был я, Супер Лего Мастер. И думаю, я буду заканчивать и Франклин. Думаю, вам понравилось мое видео. Всем пока, с какой огромный куш был. Бедный блин, Геликс! Сколько я его твинговал! Ну, твинговал-то его бесплатно покупал вот за деньги. Ну что ж, ребята, думаю, вам понравилось всем. Пока-пока.